Все мы должны подумать о своей судьбе, подумать о том, каким образом мы попали в то положение, в котором мы сейчас находимся, и сделать для себя вывод, собираетесь вы что-нибудь менять или вы ничего менять не собираетесь. Существует как бы два взгляда на этот мир. Один взгляд людей, которые верят в единого Бога, у которого все под контролем. Есть люди, которые возмущаются теми безобразиями, которые здесь происходят, и, по их мнению, никак никаким Богом подрагироваться не могут. Получается так, что мы видим действительно вокруг себя два совершенно разных мира. Первый мир – это жилой мир природы, который действительно живет по божественным законам, и который действительно находится под контролем вседержителя. И есть второй мир, который существует вместе с первым. Это мир человеческого социума. Это мир вражды, мир насилия. Вот. И никаких божественных законов в этом мире нет. Он живет по совершенно другим законам. Тот мир, который мы называем миром паразитов и насильников, это мир, паразитирующий на живом мире. Он паразитирует не только на живой природе, он прозитирует и на тех людях, которые были созданы дворцом. Фактически получается, что и Землю, и этих людей грабят. Оказывается, что когда-то мир был един и действительно управлялся божественными законами на Земле. Но этот мир был захвачен, ну скажем так, чужеродным разумом. На самом деле эти силы пришли из космоса, это неземные силы. И установили они здесь свои собственные порядки. Человеческая цивилизация не является самой сильной цивилизацией, которая существует на Земле. Есть цивилизации сильнее, и мы находимся практически в них. Это нужно понимать. И тот, кто не хочет этого понимать, тот не понимает на самом деле той ситуации, которая сложилась. И вот этот процесс уничтожения старого мира и естественно строительства нового мира, который должен его заменить, мы называем переходом. Получается, что... Силы космоса и Вседержитель заменили конец света, которому ушло человечество и продолжает, собственно говоря, идти, потому что это путь самоуничтожения. Вот. Было заменен на переход в тот мир, в котором должны господствовать божественные законы, где главным законом будет закон любви. То есть это мир любви. И мы, конечно, должны были бы попасть в этот мир, если бы мы могли. Система безопасности нового мира или иммунная система, поскольку это живая система, она устроена таким образом, что она работает не на социальном уровне, а она работает на уровне пространственном. То есть человек, не имеющий определенных энергий, определенной высоты, частот, ну, есть разные способы измерения, он просто туда не попадет. Те э, люди, которые будут строить новый мир, они будут обладать совершенно особыми качествами. И эти качества можно заранее было бы проверить или протестировать. И сказать, может этот человек, скажем, попасть в новый мир, или ему это будет невозможно. Новый мир – это мир любви. На самом деле любой нормальный человек, он бежит из мира социума, он бежит в мир живой природы в деревню бежит, в лес, на реку. Это мир, в котором нету тех, скажем так, тех порядков, которые сейчас установлены. Ну, например, все люди согнаны в города, в которых идет, в которых работает комбинат отъема у них энергии. Идет откровенный грабеж. Грабится как энергия людей живых, так и грабится сама земля. То есть ее так. Недо... Если спросить, а куда все это девается? Все это вывозится с Земли в космос. И средства массовой информации, и те, кто находится у руля, они не заинтересованы в том, чтобы сообщать людям о том, что действительно происходит. И люди должны сами принимать для себя решение, что они собираются дальше делать. И люди обязательно будут участвовать в этом процессе перехода, потому что кто-то, защищает свои интересы в старом мире, кто-то собирается что-то сделать в новом мире. Если вам этот мир не нравится, значит, вы должны подумать о том, что сделать для того, чтобы построить тот мир, который бы вы хотели. Главное свойство рабского сознания – это отсутствие ответственности. До тех пор, пока люди будут перекладывать ответственность на других, очень трудно будет создать единство, в народе, который хотел бы освободиться из того состояния рабского, в котором он сейчас находится. Дело в том, что и средства массовой информации, и религии, и все, кто находится у власти, все на самом деле человека стараются поставить в такое состояние, чтобы он ничего не смог сделать. А сделать это очень просто. Для этого человека нужно просто состояние его души сделать разрушительным, негативным, отрицательным. То есть у него должны быть отрицательные эмоции. Это делается с помощью нагнетания страха, нагнетания неуверенности в себе, неуверенности, тревоги и других различных отрицательных эмоций. Механизм очень простой и очень эффективный. И этим механизмом пользовались во все века те, кто был у власти, и те, кто управлял человеком, то есть религией. То есть как, как бы его духовный мир. Нужно понять, что казнь тех, кто провинился, скажем так, кто воровал, кто насиловал, кто грабил, кто убивал, кара будет очень страшная. Уничтожаться будет весь род. Когда-то Серафим Саровский 200 лет назад сказал, что больше всего крови прольется на казнях. Вот теперь пришло это время. Если подумать об этом, то можно не тактически думать, что я сделаю, когда начнет все меняться, а просто взять и изменить себя.